про компаниям с левой стороны главная страница они недавно поменяли интерфейс относительно недавно где-то полгода назад главная страница показывает общую статистику но мне как то она не особо интересно оказывается там можно посмотреть по компаниям сколько потрачено какие слова свести я начинаю как правило с режимом вот тут видно статистика за определенный период несколько дней за первую неделю и видно как конверсии вот, кстати видно что было 458 кликов за первую неделю средний показатель прокликивания 2,66 не очень высокий средняя стоимость клика 22 цента у меня у меня в долларом аккаунт конверсии было всего 7 штук на тот период Тогда начало компании, она у меня шла в убыток. И цена конверсии получалась 14,54. Стоимость общая на 100 долларов. Ну Как раз если учитывать стоимость тренинга, как раз она на уровень окупаемости выходила. Здесь можно посмотреть, какие ключевые фразы по параметрам. Из параметров здесь... Опять же, конверсии самые интересные, то есть, те фразы, которые дают большую конверсию, нас больше всего интересуют. Интересуют привлечение клиентов, контекстная реклама, реклама Google, как повысить продажи. Вот на тот период основные ключевые фразы, которые давали конверсии. Если вы конверсии не учитываете, то есть, опять же, если я отсортирую по CTR, вы увидите, что CTR не является показателем качества объявлений. Вот, например, реклама от Google. Было 10 показов, но тогда CTR высокий, конверсии ни одной. Достаточно высокие CTR дальше идет по 15%, по 14%, даже вон 200 показов. Ой, так, конверсии никаких. Так, где-то у нас клики. Вот они неудобно сделали эту форму, поэтому лучше это смотреть немножко не здесь. Я смотрю это в основном в компаниях. Эту статистическую информацию давайте сразу покажу. С левой стороны у нас список всех интернет-компаний текущих. Здесь фильтр, какие компании показывают: все или те, которые не удалены. Давайте я верну эту компанию. Она у меня должна быть уже установлена. Я ее сейчас включу. Вернусь все интернет-компании и отключу все включены так она у меня уже завершилась Ладно, пускай все будут у нее просто когда вы создаете компанию первое на что обращаю внимание параметры все интернет компании новая компания есть название логическое по которому вы будете осуществлять Здесь можно по какому-то профилю. Я рекомендую первую компанию, с которой вы начинаете тест, делать только поисковая сеть. Тогда у вас более четкая картина будет. То есть вам надо всегда разделять поисковую сеть и сеть медийную. Иначе, когда вы их будете смешивать, это будет слишком дорого стоить для вас. И эффект вы не сможете четкую картину получить, потому что она по разным принципам показывается. Название я пока оставлю. Здесь из параметров важно группы стран выбрать, где показывать объявление. Я живу в Беларуси, но для Беларуси я не показываю объявление. Ввиду того, что вы должны ориентироваться на максимальный доход. Беларусь не является монетизированной страной. Меня интересует Москва, либо вообще меня вся Российская Федерация. Если у вас конкурентная... Конкурентный рынок тогда более жестко прописываем. Здесь есть режим на карте, произвольная область. И можно явно указать, в каких точках. То есть вот в таких вот увеличить карту. Конкретно на уровне города можно прорисовать область, где конкретно показывать. Ну, я делаю в основном общие компании, поэтому в данном случае Россия, что у меня Казахстан монетизируемый и Украина так Украина и еще а, Великобритания и на этот киндом там тоже наши русские живут хорошо монетизируемые Пускаюсь вниз сохранить здесь про сеть я там в профиле указал сразу показываю поисковая сеть вот эта вот нам медийная должна быть отключена в первой компании либо же вы делаете сразу две компании, но отдельно. Отдельно делаете контентно-медийную, отдельно поисковую, чтобы четко различить. Поисковая сеть она показывается в результатах поиска, а контентно-медийная показывается на каких-то сайтах. И там человек не напрямую набирает этот запрос, а на основе анализа, по каким запросам он пришел на тот сайт, где он до этого бродил, что он еще до этого набирал и какой контент на том сайте. Поэтому там специфика немножко другой, другой подачи объявлений. Из устройств данный сайт у меня под мобильный не рассчитан. Здесь можно ставить планшетное. Бюджет. Бюджет сильно большой. Тут противоречие. С одной стороны, надо делать максимально большой бюджет. С другой стороны, в самом начале хочется его сэкономить. Но тот момент... Если вы бюджет поставите небольшой, может произойти ситуация, что он быстро израсходуется. То есть в течение дня у вас превысит эту сумму, у вас статистика вся не будет показываться. Но с другой стороны, вы тогда гарантируетесь, что у вас не утечет большая сумма денег, что вы не потеряете сразу денег. Поэтому, ну допустим, ладно, пусть будет 20 долларов в день. Но опять же, все зависит от того, насколько рентабельна вам эта компания. Здесь есть интересные параметры, местоположения. То есть, можно задать адреса Google, если у вас бизнес связан конкретно с каким-то городом. Например, тренинги вы не только онлайн проводите, или у вас магазин какой-то. Тогда адреса здесь можно ввести. Плюс еще есть дополнительные ссылки. Вот у меня прописано в расширениях ссылки на мои сайты, конкретно на мои продукты. Например, я добавляю расширение. Плюс еще можно добавить мобильные телефоны. Они тоже в расширениях настраиваются. Вот так, он у меня уже прописан. Вот это, пускай будет. То есть, они отображаются в контенте. В некоторых объявлениях отображается эта дополнительная информация. Расписание даты начала и даты конца. То есть, обычно, если вы проводите какой-то промо-вебинар, то до определенной даты включаете, например, до завтра. Я указываю, что показывать. Вот фишку насчет начального бюджета. Можно пойти показывать объявления не все время, а показывать их несколько часов в день. То есть, например, я показываю с 7 утра до 12 дня. То есть вот несколько часов. Какая-то статистика у вас наберется по первым дням, то есть вы можете указать большую сумму, но она не успевает израсходоваться за это время. То есть первые несколько дней можно ограничить жестко. Плюс, если у вас высококонкурентный рынок, тогда очень важно этот момент учитывать. Я вообще всегда практически начинаю с 7 но рынок. Опыт показывает, что Россия достаточно большая, то есть там диапазоны охвата большие. Важно указать. Здесь еще можно ставки под разные периоды разные указывать. Сохранить. Показ объявлений. Здесь для начала работы лучше повключать метод чередования более равномерное. А уже потом, когда у вас первая статистика отработается, вы отфильтруете ненужные слова, переключиться на режим конверсии, чтобы максимально дать. То есть, если вы сразу на конверсии переключите, то не исключено, что у вас будет такая же ситуация, как в яндекс директе что там, когда оптимизация по конверсиям, там первое, какое сработало, оно не показывает реальные картины. Поэтому начало делаем по равномерной, а дальше уже после этого... Делаем на режим на оптимизацию под конверсии То есть те фразы, которые дают максимальную конверсию, на них будет оптимизироваться. Демографические ставки работают для медийной сети. Ну давайте я покажу, как пускай будет еще менее медийная Но у себя ее вначале не включаете. В медийной сети можно тогда указывать конкретно мужской женский пол, какой возраст, явно прописать, какие комбинации и у вас будет написано, что возраст от 0 до 17, то -то -то, мужской, женский и так далее. Социальные настройки. Здесь можно добавить кнопку плюс 1 это типа лайков, фейбуки. Ее сравнительно недавно добавили, я еще не знаю точно, как оно все работает. Создается компания, она у вас в списке появляется, я сразу отключу, чтобы... она предлагает вам создать объявление. Объявление. Например, у нас было объявление. Какое-то мы рассматривали. Давайте напишем какое-нибудь уникальное предложение под объявление. То есть какая, какая ключевая фраза была у Аллы? У Или давайте про детские праздники, например. Что там у нас? Будем считать, что мы подобрали предварительный анализ, сделали и из ключевых фраз организация даже особо нету видите организация праздников самая популярная но тут нету скорее дни рождения ключевая фраза тут обращаю внимание на то что группы объявлений в рамках компании я называю примерно так же как и ключевая основная фраза то есть вот дни рождения заголовок желательно чтобы включал тоже эту ключевую фразу дни рождения Организация, тут можно включить какую-нибудь вторую фразу у нас. Организация праздников для детей. То есть мы сразу сегментируем нашу целевую аудиторию, показываем, что дни рождения для детей. А следующая строка, первая строка описание выгоды для клиента, что, например, там решите проблему организации праздника, что-нибудь такое. То есть разные комбинации надо на накреативить. Вторая фраза строка должна именно какой-то призыв. Например, приходите нам, к нам не пожалеете. То есть явно призыв. Отображаемый уру. Вот у вас продающая страница. Она должна.. Здесь два две строки. Отображаемый урл, целевой урл. Целевой урл, он без HTP. Вот эта вот часть. Это тот реальный. У руку до перехода осуществляется. Здесь же сокращенная его версия. Очень хорошо, если у вас здесь вот будет написано. Вот у меня, например, двор связано. Видите, я могу вот так вот включить. Тогда у меня будет "адворт" релевантная фраза еще и здесь включена. Если у вас будет написано "праздник", то она тоже срабатывает в вашем. Но она должна быть и этот праздник и здесь. По моему, должно совпадать. То есть здесь и здесь должны фразы совпадать. И здесь видно, что праздник. Опять же, здесь можно еще комбинировать вот так вот, например, большие и маленькие буквы, но домен должен все равно ваш совпадать. У меня, в принципе, как покупку получено. У меня, например, эта же страница открывается по другому сайту, если посмотреть тематику привлечения клиентов, AdWords, то есть я решаю вот таким макаром. У меня замаплен этот же сайт на другой домен. Я включаю ключевое слово, опять же, в адрес. Получается, что вот так видите, отвод Steps. Она и на такой замаплена, и на такой замаплена. То есть и поэтому же с адресу будет тоже открываться. То есть можно вот так сгенерировать. Но важно, чтобы он у вас рабочий был и он был. Это ваш домен. Большие маленькие буквы. Ну, здесь хоть в данном случае они не играют. Вот здесь вот этот вот адрес должен быть. AdWords, steps Какой реальный. А здесь я могу комбинировать с, мали... с маленькими, с большими. И тестировать. То есть одну версию сделать. Потом ключевая фраза. День рождения. Вводим ее вот сюда. Нажимаем. Нет примеров ключевых фраз. Ладно. Должна была быть, но почему-то нет. Всегда делаем три варианта фраз. Это типы соответствия. Полное соответствие, неполное соответствие. Здесь вот есть описание. То есть широкое соответствие, фразовое соответствие, точное соответствие. Точное соответствие это значит, что только вот в таком формате будет оно срабатывать. Фразовое это когда фраза, по-моему, может включать внутри внутри, например, дни вашего дня, ваших, чем-нибудь бы такого. А то дни рождения может еще в комбинации с другими. Но идея в том, что. Там вот ведь вместо для размещения это можно сайта явно указать. Это для медийки. Медийку надо отключать. И ставку по умолчанию. Но ну, я ставлю 21 цент. Не знаю, еще, сколько будет реально. Сохраняем группу. Для удобства работы я захожу во все интернет-компании. И фильтрую чтобы мне только включенные показывались. У нас структура такая: компания и группы компании пошли. Потом я видео отдельно дам скачать. Вы увидите то, что пропустили. Надеюсь, там не сильно много потерялось. Я буду иногда посматривать сюда в чат. У нас создалась вот эта компания. Компанию мы называем обычно по нашим. Я обычно по дате и событию прописываю. Есть прописываем много групп. Вот Эти групп должно быть как можно больше и не бойтесь их плодить чем вы больше их создадите то есть у нас вот такая иерархия древовидная компания много групп когда вы нажимаете на группу у вас получается с правой стороны информация по этим группам то есть настройки группы объявления ключевые слова в настройках видите у нас одно объявление второе правило нормальная контентная реклама у вас должно быть всегда минимум два объявления, то есть если вы даже не можете придумать, что делать, заходим, пишем большие буквы НЕ рождения Поверьте, что это играет роль. Лучше пускай два объявления крутятся всегда должны крутиться два объявления. По мере прокликивания вы будете видеть, там, например, дают ли они конверсию, те, которые не дают конверсию. Обычно 50 кликов показывают, насколько одно объявление выигрывает другое объявление. Второй момент по ключевым фразам. Здесь у нас эти три группы. Что? У нас следующая тема ⁇ организация праздников. Организация праздников, в принципе, можно было бы создать отдельную компанию, но можно сделать одну отдельную группу. Тут хозяин Барин просто если вы выделили на продажу одного и того же продукта несколько разных направлений и вы видите что немножко целевая аудитория отличается то лучше сделать отдельные продающие страницы под них, которые будут на одну и ту же ввести страницу покупки но отдельные страницы смысл чтобы человек получал именно то вот он искал организация праздников он должен найти организация праздников и там ничего другого не должно быть. Ну, не очень хороший пример. Ну вот, про, про купальники те же самые. То есть человек в одном варианте ищет, например, дамское белье это один продажник. А второй вариант как любить себя мужчину. Это, это другой продажник. То есть вы делаете два сегмента. Один сегмент на одну целевую аудиторию, другой на другую целевую аудиторию. Когда вы четко прописываете вот эту цепочку, у вас получается, что качество здесь есть такая колонка здесь вот если зайти в настройки здесь в настройка столбцов есть для объявлений настройка столбцов есть показатель качества что-то я запутался ладно я покажу на примере своей компании на реальных примерах уже я надеюсь вам понятно то есть у вас здесь должно быть не одна дней рождения много много групп и в рамках группы старайтесь ключевые фразы, чтобы близкие были. То есть, если у вас дни рождения и так далее, то можно в эту группу. Если у вас уже отличается организация праздника, лучше создать отдельную группу. Так, зайдем мы во все компании, включим старые, откроем все, кроме удаленных. Насчет букв и придумывается. Есть еще фишки такие. Вы просто слабые фразы переставляете местами, меняете строчки. Не поверите, поменять строчки, вторая и третья строчка местами может на 50% конверсия поменяться. Казалось бы, что там такого, но статистика неумолимая штука. Здесь вы можете период указывать, вот в этом месте, с какого по какого вам показывать отчет то есть я вот фрагмент показываю вам статистики начала рекламной кампании за первую неделю когда я стартовал ее вот она была с первого по восьмое число видно как явно типовая картина очень хорошая видна то есть вот я создавал компанию как видите вот компания и вот видите у нее много групп и есть группы которые я отключаю ввиду того что они неэффективны либо же они съедали много денег я их по мере набора статистики смотрю, что ну, статистика достаточно должна быть длительная, то есть часто править не, не надо, но не 3-4, чтобы набежало, а после этого смотреть. То есть, опять же, сильно зависит от вашего трафика. То есть, на разных сегментах она работает немножко по-разному. И в рамках мы создаем разные компании. Открываем какую-нибудь компанию, например, и лечение клиентов. Вот. Видно, что она дала одну конверсию, но не самая эффективная фраза. Здесь можно, опять же, смотрим из показателей отсортировать по конверсиям. Вот здесь есть колонка показатель качества. Это у нас ключевые слова. Можно колонку... Она по умолчанию не видна и надо включать. Это я и включил. Вот, показатель качества. Если он меньше 7 из 10, то обычно объявления такие плохо работают. CTR, опять же, какой хороший. Если меньше 0,5 на 50 кликах, то, как правило, тоже плохо работает. Из объявлений, если вот откроем компанию, видно, что у меня тут пару объявлений было сделано. Вот, три объявления крутилось. Показы. Опять же, смотрите, достаточно большой CTR, шестерка то есть хорошо прокликивались относительно съели какую-то сумму денег но конверсии у них не ахти результаты там была конверсия одна даже не знаю на что она там была она была на фразу наверное на фразу привлечения клиентов но это широкая, широкая фраза смотрите у меня группы близкие фразы сведены в одну группу из нюансов еще настройки Обращаю внимание вот ключевые слова здесь вот есть посмотреть поисковые запросы кнопочку все нажимаете и будет видно что вот за этот период у вас показывались на это, на эту ключевые фразы еще какие то другие и вот на основе вот этих ключевых фраз вы собираете статистику что либо же добавить в эту группу опять же когда добавляем группу не, не используем вручную то есть я например правило привлечения потенциальных клиентов. я Мне оно не подходит. Я включаю галочку, включаю добавить как минус слов Все слова, которые вам не подходят, вы даете как минус слова. Все, которые подходят, даете как плюс слова. Но плюс слова так, бесплатные тоже как минус, добавить как минус слово. А вот фраза Новые методы привлечения клиентов имеют смысл добавить. Тут либо же отдельную группу но я добавляю сюда не через этот режим а возвращаясь к ключевым фразам добавить ключевые слова сюда копируем и еще два варианта в скобках и в кавычках это дает нам то что эти фразы потом на них будут разные ставки есть фразы, которые будут слишком дорогие, но в режиме, например, со скобочками они будут более дешевые. За счет этого вы сильно можете сэкономить денег и бороться с конкурентами, повышая ставки. В общем, это основные параметры по настройке контекстной рекламы. По остальным вещам я вам дам видео, фрагменты по настройке басплит-теста. Что тут у нас было еще из вопросов? Так, вроде вопросов нет. Цели мы описали, создание рекламной кампании, типовой процесс я описал. И периодически надо анализировать статистику, чтобы корректировать ваши рекламные объявления. Это, в общем-то, базовые основы.